очередном видео посвященном часу рождения в карте бадзе в прошлом видео мы с вами разобрали определенное количество земных ветвей которые могут стоять в части в части рождения человека и наделять его определенными характеристиками и сегодня мы продолжим да, зачитывать знакомиться с характеристиками которые могут дать при рождении те или иные знаки рождения Итак, мы с вами разобрали, остановились на знаке козы. И следующий земная ветвь – это обезьяна. Люди, у которых в часовом столпе стоит обезьяна, как правило, могут быть достаточно умными, интеллектуальными. Они любят решать различного рода задачи, и, как правило, выходят победителями в решении задач. Эти люди легко общаются, завязывают знакомства, у них много идей, много тем для разговоров, могут страдать перепадами настроения при внешней улыбчивости обезьяна в большей степени можно, может быть все равно занята собой то есть они могут улыбаться строить диалоги общаться но внутри этого знака все равно как бы акцент обезьяна делает на себя то есть она может играть роль какую-то но все равно всегда пытается найти свою выгоду и и как бы как бы свою выгоду, и они, как правило, всегда добиваются да, чего, того, чего хотят. Очень много новых людей, этих людей, они как бы новаторы да, в, как, в какой-то степени при оставив, как бы при прочих равных могут хорошо зарабатывать достаточно удачливы ну иногда бывает так что могут пускаться в какие-то во все тяжкие но как правило не перебарщивают все равно с, с, с этими событиями да то есть не слишком долго как бы гуляют скажем так потом себя собирают в кулак и опять приступают к реализации своих целей ну так как обезьяна она любит очаровывать окружающих и действительно у нее хорошо это получается хорошо подвешен язык соответственно может быть много поклонников но все равно обезьяна один на один да, остается собой, то есть она, ну, конечно, она способна на чувства, на какие-то определенные, семья важна, но, тем не менее, иной раз так бывает, что обезьяна все равно может чувствовать себя достаточно одиноко, даже в окружении людей. Следующая земная ветвь – это петух. Петухи очень трудолюбивы, очень методичные, очень логичны, кажутся людям окружающим достаточно сердечными добросовестными открытыми но все равно как и обезьяна даже может быть в большей степени как бы петухи сосредоточены на своих целях и желаниях то есть петух естественно может не показывать этого но как правило петух делает все для себя и во имя себя скажем так. Ну, петуха вспоминаем, да, эти любят как эти люди, как правило, любят как-то интересно одеваться и не любят скучи, скуч, обыденность, да, какую-то скуку, они могут быть в чем-то даже позерами, при, при, как бы примагничивают людей, то есть заводят легко друзей, знакомых, обладают шармом любят там отдыхая отдых хороший хорошее времяпрепровождение может быть какие-то вечеринки эм... И даже предположим, если они вынуждены покинуть отчий дом, да, то, как правило, в других местах, куда они попадают, они легко адаптируются. То есть петух в принципе это при других благоприятных знаков в карте, петух в часе наделяет человека хорошим даром руководителя. И если петуху дать возможность проявлять себя вовне, то он может достичь достаточно многого, но опять-таки, в первую очередь человека будет волновать собственный успех, да, то есть он будет делать ставку на то, чтобы добиться своих целей. Ну а так они очень трудолюбивые, это из серии да, что что если им поручено что-то, они будут это какое-то поручение получили, то будут выполнять его. Но тем не менее вот этот лоск, этот шарм, это любовь к красивому всему красивой одежде, красивым интерьером, красивым людям в них проявлено достаточно сильно. Следующий знак это собака. Представители этой земной ветви, если имеются в часе, они надежные, постоянные люди, да, достаточно. Они уверены в себе. Могут быть подозрительны к чужакам, достаточно плохо открываются незнакомцам, э смогут быть скептиками, какими-то скрытыми людьми э и могут обороняться. да, То есть в случае опасности способны на защиту и агрессию. М -м, могут, э ну, могут быть одиночками, как, как и в буквальном смысле, то есть... Э какие-то дела вести в одиночку, да, то есть какое-то свое дело или будучи даже на службе наемные как-то обособленно себя проявлять. И бывают одиночками и по жизни, да, то есть собаки они В начале жизни могут быть открыты окружающим, да, справедливые, нести добро, но потом по прошествии времени, когда сталкиваются с какими-то не очень хорошими событиями, да, которые с ними происходят, с каким-то каким-то отношением окружающих в их адрес не очень корректным они могут ну как бы озлобиться и закрыться да то есть но ну, а по сути их миссия это быть как раз добрыми верными справедливыми и собака иногда вот может внутри переживать всех все эти печальни и как-то вот озлобиться как говорится да в жизни но ну, по сути это очень верный хороший надежный знак да то есть он тоже может быть этот человек оказаться слегка консервативным и скучным но по сути внутри э, находится до да, прекрасная душа которую он открывает э, только избранным по причине того что уже сталкивался с какими-то проблемами да, в своей жизни когда он с обманом вот как раз собаки очень плохо обман неверность переносит. Пере, ну, как бы, как бы ну, переносят до да, душевно в отличие например от того же самого обезьяны да которая в общем то который закон ну как бы иногда не совсем писан да то есть обезьяна она считает да что что как-то обойдем как-то обыграем следующий знак это свинья свинья у нас это представители этого знака как правило люди любящие комфорт домашнюю обстановку хорошую еду хорошее времяпрепровождение приятное это достаточно любознательные люди оптимистичные ну, любят комфорт еще раз повторюсь они миролюбивые, спокойные могут быть очень интересными собеседниками мягкие люди приятные люди и к сожалению некоторые некоторые пользуются этим то есть пытаются ввести в заблуждение свинью обмануть ее потому что свинья по сути относится к людям хорошо и она думает о том что все остальные такие же как и она но как бы некоторые вот пользуются вот этим вот наивным чувством свиньи и могут да, как бы, либо, на деньги обман, либо на деньги поставить, как говорится, обмануть свинью, либо еще в каких-то э, ситуациях. И поэтому свинье нужны соратники, нужно окружение, которое будет ну, как бы защитой для этого знака. И свинье очень важно выбирать окружающих для общения, потому что она может, скажем так, подстроиться под окружение. Да, если окружение хорошее, то, соответственно, и представитель этого знака начинает развиваться, расти. А если окружение не очень хорошее, то, соответственно, может так случиться, что как бы да, человек может начать там деградировать. Как правило, у свиньи хороший там, талант ремесленника, и эти люди, если их не заморит лень как говорится потому что иногда так бывает что свиньи могут быть ленивыми а они могут прекрасно довести дело до конца и получить хороший результат и последний знак до да, последний знак это крыса да то есть крыса крысы как правило это люди очень пронырливые они достаточно очень умные они чем-то схожи с обезьяны только крыса она более такая динамичная более расчетливая более хозяйственная то есть крысы любят накапливать это, говори, это касается и денег и каких-то запасов крысы тоже достаточно хорошим шармом обладают, они обаятельные и вот еще раз хотелось бы сделать акцент, что очень интеллектуальные и умные, да, то есть люди, которые могут строить какие-то комбинации, открывать какие-то бизнесы, вступать в какие-то коалиции. И вот у крыс тоже очень сильно проявлен вот этот вот семейный инстинкт, то есть они могут ну, действительно манипулировать друг, окружающими в том числе, они могут обводить людей за нас, но вот для своей семьи они очень, ну и очень, да, очень-очень очень заботится о своей семье, о своем потомстве, о своем как бы, благополучии, запасах. То есть, ну, крыса вот такой более динамичный знак в, как бы, да, в своем поведении. Итак, мы сегодня с вами ознакомились с характеристиками до конца 12 земных ветвей, которые могли бы стоять в часе. Еще раз повторю, что это некая такая дополнительная техника альтернативная, которая позволяет прислушаться к себе, если вы сомневаетесь в своем часе рождения, и, как говорится, сформулировать выводы до конца. Да? То есть, ну, явное есть отличие, ну, может быть, не столь явное, конечно, но есть отличие между 12 земными ветвями по характеристике. Вы можете вспоминать, как ведут эти животные себя в природе, да, то есть тигр, да, царь зверей, там лев, тигр, крыса это у нас запасливый такой вот грызун, да, который очень умные. Ну, вспоминаем, да, характеристики, обезьяна тоже уловка и умная. На бык например трудолюбивый то есть можно вот эти вот характеристики вставлять в описание 12 земных ветвей прислушиваться к глубине души к себе и понимать какие мы все-таки больше да мы все-таки больше как бык или больше как лошадь например да то есть по-разному себя люди могут проявлять и если вас заинтересовала мастер-класс по восстановлению часа в нашей школе, в осенью пройдет закрытый мастер-класс, который продлится два дня. И на этом мастер-классе будут рассмотрены все техники, которыми мы владеем для восстановления часа. Приглашаю вас присоединиться на этот мастер-класс, пройдите по ссылке справа. И э, запишитесь в группу, забронируйте место по самой выгодной цене, льготной. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания.